Что-то мне плохо. Плохо. Живи. Сколько у тебя FPS? Сколько у тебя FPS? Двадцать. Ты не поверишь. Минус. У меня 20. Минус одиннадцать. Не не не. 1 Один кадр в это картинка просто. Один кадр в А минус одиннадцать чего в обратную сторону наденешь ли? Я тебя вижу, я тебя вижу. И вот да, вот и вот на стеночке. Он упал. У тебя жопу, да? Не Мусор. Ты ч, ну? Ты что, охуел, что ли? Хотя вообще спокойно. Заявку в друзья кинул, не принимай, блядь. Нашел вон, блядь. Не, ну вообще, вообще я. Понимаешь, я сам. Я вообще без яры. Ладно, не плачь, нет. Не плачь, не плачь. Lenovo обидели. Я же позвоню в компанию, не приедут. A few Надо перезайти, а то это жесть какая-то творится. нет. Это именно на этой. Это именно на этой карте такая хрень. В смысле, у меня тоже FPS на нуле. В смысле, у меня. У вас одиннадцать. У меня комп. А у вас у вас миг тяжелый. Так у меня нет пошел где блокно это бан это бан Прием! Удар Я вообще-то не курю. Люблю, когда люди курят. Я не вижу. Я, ну, типа я, я вообще-то не, не курю. Я вообще-то не курю. С этого момента момент? Да. Скруто, человек с курящим нет. аватаром? Если аватар курящий, <сос <trim> <сос <Bob>: с курящим аватаром, то значит, что курю. Ладно, братан, я не буду тебя обламывать. Он не курит. Мы сейчас все по аватарам судим. Мы vr Ну знаешь, типа если судить по аватарам, то я такой секс, блядь. А я бы сам себе шлюха, дал. А ты блин. Ты вот эту вот а штуку принёс хоть, чтобы я встал в позу? Да, да, да. Who are you?